Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро со всеми праздниками, которые, к счастью, закончились. Ну, может быть, не совсем к счастью, конечно, хочется все время радости, праздников. Но Москва сегодня была не такая наполненная, как мне казалось, я бы даже быстро доехал. И вот мы сегодня с Александром Лариновским, управляющим партнером онлайн-школы английского языка, правильно? Да. да, начинаем наш деловой бизнес эфир. Я вчера всех поздравлял, своих друзей. Ну что, сначала начало рабочего года, да-да-да, и вот сегодня мы открываем наш бизнес завтраковский рабочий эфир. Саш, доброе утро, спасибо, доброе что пришел. Спасибо, что позвал. Мы с тобой сегодня будем говорить не об обучении, а как бы вот два года я пытаюсь найти рецепты, которые могли бы люди, взяв к себе попытаться сделать так, чтобы эффективность управления людьми в их компаниях немного повысилась. Причем мы стараемся и HR-директора, и собственники, и генеральные директора делиться какими-то практическими советами, которые действительно могли бы помочь или натолкнуть, по крайней мере, на какие-то идеи, которые бы помогли людям, неважно где они смотрят, к счастью, сегодня интернет есть по всей нашей стране, да и не только, какие-то вот элементы управленческие, методики, потому что засилие бизнес-литературу, пришедшая из-за границы она не решает все задачи хотя помогает нас настроиться мы с тобой обсудили тему и она на мой взгляд великолепно как управлять распределенным количеством людей когда у тебя три тысячи человек и причем они у тебя не в штате как вот они в штате они я имею в виду как, да, как они не вовсе да они действительно бессильно в штате и вот тогда вопрос скажи пожалуйста вот три человек у тебя работают как это ты себя чувствуешь там? А... Нет, ну на самом деле это такой, э, как, с одной стороны, хочется когда-нибудь вообще взять и всех увидеть вот в одном месте, со, собранных вот 3000 человек, чтобы вот ощутить, что их много. Футбольный седьмок. Да, с другой стороны, ты понимаешь, что 3000 это и так на самом деле очень много, потому что, ну, откуда вот, ну, это, ну, это уже большое предприятие, на самом ну, деле. Серьезно, есть, ну, это, да, конечно. Это уже большой завод, а если учесть там наши темпы роста, что, ну, там, наверное... Концу, вот через год там это будет ну не знаю там пять-шесть тысяч человек то это прям вот уже там с крыши ей-то таких количеств Слушай, ну вот подойдем к классическим менеджментам, да? Это люди, работники компании SkyN. Ну, условно, не важно, группы компаний, юнитов uh -huh. различных, но это люди, которые должны быть проникнуты. Это если это работники, да, то человек должен понимать, по крайней мере, в какой компании он работает? Я, как коуч и как человек, который занимается стратегией, в компании сталкиваюсь с одной большой проблемой. Люди в компаниях никогда не знают, куда идет их компания. Давай начнем с первого вопроса: что такое стратегия Skyeng, где она, как тебе удается ее доносить до? простых людей и сколько вы там не знаю может быть еще кто-то из топов инвестируете именно время туда стратегия скайнг это мы очень долго думали на эту тему, в смысле, не сейчас думаем, но когда-то мы пытались понять, вот мы вообще для этого мира кто, да, то есть, вот это вот слова миссия и все остальное за громким словом стоит одно. То есть, ты можешь, можешь ли ты сконцентрировать там, суть своей услуги, что ты хочешь там, продать людям, какими-то короткими фразами, чтобы понял любой. Мы тогда себе сказали, что мы хотим быть способом обучения, который максимизирует вероятность достижения цели. Uh -huh. Вот. и это то, к чему мы больше всего идем, то есть максимизировать то, что человек дойдет до той цели, с которой он пришел. Мы его допинаем, дотащим, дотянем, до... ну в общем там любые слова синонимы слова мотивация. Вот. но вот мы это сделаем. И соответствующим образом мы всех сотрудников ориентируем на это, что каждый человек, которому английский чем-то может быть полезен в жизни, может прийти к нам, и мы его вот до, до этой пользы его доведем. То есть польза это такой возврат инвестиций да, в образование. Uh -huh. вот, это то, что мы транслируем сотрудникам, пытаемся им все это дело объяснить. Вот. Соответственно, удаленка дает некоторые сложности в этом вопросе, потому что, ну, то есть, когда у тебя люди все время в одном физическом пространстве находятся, тебе гораздо легче их пропитывать некоторые идеи. Казалось бы, хотя нет, не нет, факт, да. Нет, нет факт, факт, что легче. Ну, то есть, когда все рядом, у тебя средства донесения сильно больше. Там, начиная от кофепоинтов и курилок, заканчивая какими-то наглядными материалами, которые везде развешены. Да? То есть mm -hmm. вот, то, что люди между собой говорят, ты все время слышишь, обрывки разговоров, ну, то есть, вот это вот как-то формируется. Вот. А на удаленке это, конечно, сложнее. То есть человека нужно все время держать в этом э, фокусе. И это там наша задача. Но с другой стороны, там, вот та же удаленка, это всегда шикарный кастинг. Да? То есть это, вот, это не способ экономить на офисных расходах, это не способ экономить на зарплатах иногда совсем. Это просто возможность найти лучшего специалиста, который максимально мэчится с той задачей, которую ты хочешь решить с помощью этого человека. Супер. Ты знаешь, мне очень понравилась твоя формулировка. Почему? Объясню. Ну, во-первых, я еще из того поколения, когда помнишь были ZIP-архивы, там RAR-файлы. Да, да, И вот ты ее читаешь, а она у тебя начинает распаковываться, распаковываться, и ты уже понимаешь, оттуда у тебя выражаются и ценности определенные, да, и определенные правила поведения, вообще философия компании. Если мы говорим, что 3000 человек это реально люди, это не просто он пришел, видимо, ну, мы, скорее всего, речь идет о преподавателях, да, скорее всего. 2000 преподавателей, 1000 сотрудников. Да, вот. Давай тогда сейчас ну, немного разделим и поговорим о разных, вот чуть-чуть вещах, потому что стратегические вещи, они, на мой взгляд, определяющие в менеджменте. Возьмем пока сотрудников, которые именно преподаватели. <гум> Скажи, пожалуйста, если это неодноразовый сотрудник, да, неодноразовый преподаватель, то как тебе или с помощью чего ты донесешь ему вот этот основной месседж своей компании, и ты можешь про увидеть вот этот фидбэк, что он его понял, прочувствовал и принял? Но на самом, сейчас, на самом деле, мне вот кажется, и, и здесь важный момент. Вот, ты же начал говорить с того, что там много книжек по менеджменту, все остальное. Uh -huh. Там первая история, все, все начинается с ценностей фаундеров. Вот отцов-основателей. Вот какие у них ценности, такая будет компания. Совершенно не значит, что какие-то ценности лучше, какие-то Они у нас сфокусированы. Ну да, они у нас сфокусированы. Можешь декларировать То есть мы. То есть там первая ценность это лидерство. Вторая ценность это математика в основе принятия любых решений. И и третье, это мечта поменять ту систему педагогики, которая у нас есть, а она у нас идет с начала 19 века, на секундочку, прусская, 19. То есть ей 200 лет, она у нас не менялась. Вот, сделать ее современной. Угу. Вот, это вот и все вытекает ты, ты, по да, сути. Вот и, и дальше ты, когда вот у тебя есть некоторые вот такие ценности, ты можешь брать ту методику, которая ну под них подходит, и дальше главная задача ее делать. Угу. Вот это вот ключевой момент, потому что вот очень успешные ребята, чаще всего, это вот у которых армейские ценности, да, это всегда очень тяжело для сотрудника, но зато понятно почему, потому что у ребят с такими ценностями у них нет истории про то, что можно вот это выполнить, а это не выполнить, есть устав, ты его выполняешь. Вот с точки зрения менеджмента всегда очень важно последовательно делать все и скучные вещи и знакомые вещи, а не фокусируясь только на том, что новое, что интересное. Самое мерзкое, uh -huh. то есть вот, э, вот эта рутинная операционка, которую все ненавидят, это про то, что ты делаешь то, что ты делал вчера, позавчера. И... Но это просто надо делать. Uh -huh. вот. и это самая тяжелая, конечно, история. Вот почему там не работают книжки, да, потому что там вот берешь книжку там, по удаленной работе, неважно ремонт, там любую берешь. Вот. и там написано, как надо делать. Все берут, говорят и не работает. Почему? Потому что ты говоришь, о, так, это я знаю, это я знаю, А вот это прикольная штука, я сейчас попробую. А надо а, делать. А надо делать все. Угу. Вот, вот это вот самая такая ужасная штука, что надо иметь большую силу воли на то, чтобы это делать, это мотивация. Если у тебя нет этой самомотивации, она у тебя, конечно, нет. А мотивация приходит либо от необходимости, ну, то есть сдохнешь, если не сделаешь, либо от мечты, которая у тебя есть. Супер. Вижен, ценности. Заворачиваем на рекрутмент, люди, которые набирают преподавателей, общаются ли они вот на эти вещи с ними, когда… когда Вначале мы... нет. Нет. Вначале нет. Что сначала, что первично? А, Профнавыки? С... Не... Самое первичное – это мотивация людей к работе. Вот зачем человеку нужно у нас работать? Какие вот 90% частых ответов на этот вопрос? А... Деньги. Это идеальный ответ. Да? Да. Если человек хочет сидеть и зарабатывать, ну, то есть условно, там, э, вот там, э, ну, у нас же все преподаватели живут там в дальнем подмосковье, там, Сибирь, Урал, Украина, Беларусь, ну, то есть там, Юг, ну, короче говоря, вот э, все там. Вот. А, и вот, представляем себе такого типичного преподавателя, у которого там муж, может быть, пьет, может быть, его нету, там, двое детей надо кормить, и она хочет работать. В школе зарплата низкая, она заработает сильно. Да, сильно, да. сильно выше школьной вот и это это очень хороший со... потенциал это очень хороший делает, сотрудник да? потому uh -huh. что она будет работать она знает зачем она приходит на работу а как только попадается как какой-нибудь там человек это моя миссия я хочу нести разумное доброе вечное Слушай, ну, много других онлайн-школ, <свят> вот, что к нам-то сразу? Ну, вот, там есть. Вот все-таки вот, долж, должна быть четкая, понятная мотивация. Слушай, а сколько примерно, может быть, я не знаю, ну, хотя бы грубо обращается людей в день, которые бы хотели работать у вас? А, ну, смотри, у нас сейчас а, в месяц мы выводим где-то там 300-400-500 новых преподавателей. Это где-то примерно, соответственно, там 3-4 тысячи лидов контактов мы в месяц через себя отрабатываем. Да. И вот люди, которые рекрутеры, они после того, как вот узнали мотивацию человека, ну, допустим... На да. самом деле там... Да, да, да, там все очень просто. Да. Там прям классическая воронка. Это такой же вот маркетинг, как все остальное. Uh -huh. Задача рекрутеров отобрать преподавателей, которые подходят под формальные признаки, ну потому что ты на большее рекрутера не научишь. Робот не Поможет? может это По... делать. Не, наверное, какую-то маленькую кусочек из этого робот может делать. Но в целом люди, предпочит... ну то есть мотивация возник... и обязательство возникает тогда, когда ты разговариваешь с человеком. С человеком. То есть чтобы ну, человек пришел. Обязательство. Да, да, да. Но ну, то есть это вообще главная вот эта история, да? То есть почему к нам, почему у нас там лайфтайм? в большое количество раз там больше, чем у всех сервисов self study Потому что тебя на урок ждет не приложение на телефоне, а живой преподаватель. Да, живой преподаватель. Вот. И вот попробуй в нему, ну, в, смысле, в каком случае ты не придешь, знаешь, как в зале там, ну, да. хитнес, там тренер тебя ждет, или, или, или тренажер железка, да? Ну, то есть вот, все это же самое. Вот, значит, первая там история, пригнать народ, причем на массовое собеседование. Почему на массовое собеседование? Потому что а, есть такая история про то, что когда ты человеку уговариваешь прийти на работу, это одна а когда ты говоришь, ребята, вот мы тут вас собрали 500 человек, да, возьмем из них… Ну, типа каком-нибудь вебинар подключается там или что-то собрали. Вот да. да? возьмем, возьмем из вас 80. Уже. То... Сразу у человека возникает конкуренция. Ну, это, такая, да, вот это морковка сзади. Дефицит такой, да. То есть, ой, че-то я мог такого хорошего не взять. Нельзя, да. Вот. Ну, то есть сразу меняется полярность, да. Вот. У -у -у. А дальше мы их там, рассказываем про то, как ну, все условия, все, все, все, все, все. Потом мы там читаем какую-нибудь интересную лекцию, и во время этой лекции вытаскиваем их на. Сначала их собеседуют руководители групп для того, чтобы понять коммуникационные скиллы, Вот это очень важно, там для преподавателя очень На групповом собеседовании? На индивидуальном. Они их вытаскивают по одному. они сидят там несколько минут, да, поговорить, просто понять, как человек разговаривает. Если человек хорошо разговаривает и мотивация его понятна, то он проходит, на следующий тур. Выглядит должен человек привлекательный, а? преподаватель должен привлекательный или не обязательно? Ой, у всех же свои вкусы. Что такое привлекательно? То есть кому-то нужен, чтобы преподаватель был строгий, но справедливый, да? Там такая вот школьная училка классическая. Кому-то наоборот нужен рубаха парень, рубаха девушка. это очень очень индивидуальная история. Романы возникают между преподавателями и учениками? Мне про это неизвестно, но у них география всегда разделенная. То есть это роман в письмах такой. Но наверное может быть, но такой все-таки э, редкость, мы, мы не дейтинговое агентство, ну, по крайней мере, я не слышал ни разу, чтобы у нас такая штука была. Вот. А потом уже, когда вот эту вот часть отобрали, мы уже э, их э, проверяем на знание английского языка и потом отправляем учиться. И они у нас несколько недель проходят обучение, вот как раз гейм рассказывают все вот эти ценности, навыки, и самое главное, учат клиенториентированность. Скажи, пожалуйста, вот этот вот обучающий вводный курс адаптационный, это люди читают или это видеозаписи? – И то, и то. И то, и то. И то, и то. Вот. Но в данном случае видеозаписи работают, потому что люди уже, мотив... уже, мотивирован, уже, уже мотивированы, да, там повторять одно и то же тысячу раз не надо, но тем не менее, а что является, это вот, работает? Например, что, что ты заложил в видео, сервис или там тесты? Самое главное, самое главное, еще раз говорю, это история... Ну, вот, для нас, как я уже сказал, то есть цель это мотивация человека, да, наша задача его довести до цели, И для этого надо поддерживать у человека мотивацию. Теперь вопрос, вот у нас классический пединститут, неважно какой, московский, тьму тараканский, какой угодно, как по-твоему, сколько минут за пять лет учат мотивации преподавателей? Я закончил ПИД-институт в свое время. Ты знаешь, к сожалению, я вынужден сказать, что нисколько. Ну, вот. кроме там страха не сдать экзамены, там выгодно. Вас себя. не учат мотивации, да. Нет, вас учат нет. все вот, вот. А нам надо научить их мотивировать человека. Это вот там теория массового обслуживания, это там клиентоориентированность, это вообще вот, цель, да. все, все вот эти вещи, да. Почему и как? Ну потому что, то есть зачем школьному учителю мотивировать ученика, куда ты денешься? Ну куда ты? Ну что с тобой суть? Все, вот, и вот и вот это надо человеку в голову поместить. Вот после чего они сдают экзамены. После чего они в такой песочнице некоторое время проводят уроки под тщательным наблюдением, что мы понимаем, что все это хорошо. Ну, то есть там на сотрудниках, ну то есть на, не, не на внешних клиентах учатся. И когда мы понимаем, что все, они да, не идут. То есть у тебя как бы маленькая своя собственная внутренняя школа, после которой Конечно. там, условно говоря, заходит, как бы не структурированные, выходит структурированные. А, сколько отсеивается вот за этот период обучения? А, ну, мы стараемся, чтобы отсеивалось мало. Вот, но тем не менее отсеивается, ну там, не, процентов 20 наверное, отсеивается. Мы оплачиваем это время обучения. Если человек сдает экзамен, мы оплачиваем, причем оплачиваем по максимальной ставке. Ого. То есть вот столько, сколько ты можешь получать, если будешь все делать правильно. Две недели, да, ты сказал? Да. Ого. Вот, Две недели, примерно. Будешь, будешь, да, будешь, вот, будешь хорошо все делать, будешь вот столько получать. Это как раз вот сразу раз тебе дали морковку, а теперь отрабатывай ее, называется. Угу. Вот. и это работает сильно лучше, чем ну, наоборот. То есть те люди, которые принимают работников на работу и не платят им период вводного обучения, они не дают вот этой, получается, морковки. Ну опять же, все зависит от ценностей. Угу. То есть мы там фабрика по обучению. Наша задача правильно учить и тех, и других, и третьих. Вот, поэтому это же тоже не то, что мы там сидели и думали, а вот так вот или вот так. Это же результат бесконечного количества тестов и экспериментов. Так лучше или так-то лучше. Мы сделать. с тобой сказали, что ты, вернее, сказал, что самый главный кайф – это постоянное непрерывное изменение сегодня. Да, да, да? Да. И вот я вижу, что ну, то, то, что ты говоришь, оно же тоже сегодня не, не каленым железом, там, да, вот, а оно же постоянно трансформируется с точки зрения определения эффективности вот этой твоей внутренней цели. Если подвести маленький итог первому блоку, то правильно ли я тебя услышал, что… Несмотря на то, мы пытаемся сделать из этого инструмент, да? несмотря на то, какая у тебя компания, чем бы она ни занималась, то тебе, безусловно, нужно сделать сначала, определить, сжато, упаковать то, что ты делаешь, в чем суть твоего продукта, типа маленького вижены. И это тоже будет там не догма, она тоже может меняться. Да, Да, но что-то должно быть. Но, да. у тебя, но у тебя всегда должна быть некоторая путеводная звезда. Да, то есть ты первый должен определить быстро, ну, или как, ты должен четко сказать, что ты за бизнесом занимаешься. Неплохо было бы это еще раскрыть на какие-то ценности своих основателей. То есть Тех людей, которые в округе находятся. Потом, когда ты начинаешь принимать к себе людей, ты должен просто элементарно дать им возможность их а услышать их мотивацию. И если это распределенная сеть, а сегодня мы говорим о том, что удаленные работы становятся достаточно популярным, просто спросить, а что человека движет? И, как ты правильно говоришь, сближаешься с Дальнего Подмосковья, если человек ориентирован на деньги, это уже серьезный, хороший мотивационный вариант. Потом ты берешь, проводишь массовое собеседование, давая возможность понять им, что ты не всех возьмешь. Это уже стимулирует людей. Ты, может, если даже им заплатишь, это снова стимулирует людей. Ты им что-то рассказываешь, ты учишь, даешь им что-то новое, тем самым ты показываешь человеку, что ты готов его и дальше, и дальше развивать. И вот исходя из этого, ты получаешь на выходе относительно качественных уже базовых сотрудников. Все, они пришли в компанию. Супер. Что дальше с ними происходит? Помимо того, что они работают, дальше мы их опять же бы непрерывно учим. Ну, потому что э, все, все меняется, да, да. Меняется наше понимание. Мы там находим какие-то новые. Ну, то есть, у нас есть там э, всякие разные лаборатории, уже такие, ну, то есть, то, что называется, там, научно-исследовательские кусочки, да, там, мы находим какие-то новые приемчики, мы понимаем, мы там их тестируем на каких-то там других преподавателей, там, У одного преподавателя подсмотрели, uh -huh. там, на там, 20 раскатали, поняли, что эта штука работает. Теперь надо этому всех научить. То есть это история про внедрение изменений. То есть, какие бы изменения ты себе не придумал э, и не понял что они правильные то есть все рушится на истории на внедрении изменений. теперь опять же то есть это операционка теперь давай э, э, а теперь давай сделаем так чтобы все эти люди сделали то что ты придумал и, и делали это каждый божий день то есть это же вот там э, одна из главных бед ментальности что в мы очень хорошо придумываем, да, то есть у нас такая нация кулибинов. Я понимаю, что это штампы, но вот тем не менее. Я часто слышу это, что когда вы делаете что-то уникальное, у вас у русских прекрасно все получается. Да-да-да. А вот а каждый, а каждый раз делать одно и то же? Вот, это вот, ну это там любимое, там у тебя есть любимое кафе, да? Вот, вот, вот ты его нашел, вот они очень вкусные, вот они только открылись, да? И ты ходишь, ходишь, ходишь, ходишь и через полгода понимаешь, что они испортились. Да, факт. Черт. Вот и все, кто не испортились, ты их прям как крупинки золота берешь, потому что вот этот, вот этот и вот этот, вот туда можно ходить по-прежнему спустя годы. Буквально секунду назад, перед концом, в конце рабочего нашего года, был в очень известном, популярном и любимом всем москвичами кафе под названием этот, кофе, не кофе Coffee House, как называется, и слышал э, конфликт. Пришел молодой человек и попросил американ. Ему приносят микрочашечку какую-то, говорит, он говорит: это что, это американо? Да, это у нас теперь новый американ в два раза меньше, чем обычный, а стоит в два раза больше, чем я за это должен платить. Вот это как это изменение, это даже не сервис. Ну, вот, опять же, кто-то придумал, провел какой-то эксперимент. Фиг знает, может быть, действительно, у них там с точки зрения выручки все стало. Все стало лучше. Ну, все, значит, молодцы. Если стало хуже, ну в конце концов, то есть это более-менее правильная метрика, да, деньги? Деньги, опять деньги, да? Да. Это, Нет, это правда хорошая метрика, вот если тебе люди продолжают платить деньги, ты делаешь хорошую штуку. Uh -huh. Ну, при условии, конечно, что ты не монополист, типа российских железных дорог и все. То есть там дальше, ну, куда ты денешься. Саша, буквально последний вопрос по вот этим преподавателям, чтобы uh -huh. у меня окончательно сформировался, какой их жизненный цикл в компании? То есть вот он пришел, поучился, там сдулся. Годы. Годы. А, годы. А, чаще всего они уходят тогда, когда они поняли, что, ну, то есть вот все, они, они, мы их научили, они уже матеры, у них уже налет в часах большой, они уже такие летчики. Ас и они уходят, собственно, в репетиторскую деятельность. Ну, в общем, все ок. Вот. Но это там, ну, больше двух лет получается, что я вот буквально там сразу мыслю, да? Получается, что человек в жизненном цикле человека это дальнейшее его развитие в этой профессии. То есть он не слетается эта профессия, а продолжает дальше как-то расти, отпочковываться, да? И здесь возникает вопрос: ты говоришь, он уходит в свое собственное плавание, а, ну как бы знаешь это? А может быть здесь тогда возможность внутри тебя создавать микро подразделение, где он стал уже Мини-партнером и начинает набирать свою сеть, вот это тебе могло бы быть интересно? А, у нас есть программа то есть, рекрутинга через преподавателей, ну то есть такой приведи друга. Вот, и они вполне себе нормально на этом зарабатывают. То есть, например, когда человек становится уже готовым открыть свой собственный бизнес, да, он там говорит: я хочу быть по мини-партнером. Давайте СКН, Екатеринбург. Ну, для, для онлайн-бизнеса всякие франшизы, они в принципе там бессмысленные к счастью или к несчастью там вопрос вот но здесь вопрос там можем ли мы что-нибудь ему дать или нет uh -huh. ну то есть к счастью работодательский строй там 150 лет назад отменили уже 170 вот и хорошо ну то есть человек принимает решение работать или не работать это всегда ну то есть двунаправленное решение это не то что только компания решает будет ли человек работать или нет это право человека Супер. Более или менее понятно с людьми, которые являются преподавателями. Финально, я так понимаю, что они все время развиваются. Да. Видимо, у них есть какие-то внутренние статусы, к которым они движутся. Возможно, у них есть рост ставки там, через какой-то уровень профессионалисти, я не знаю, там что-то еще. Но это, это именно этот инструмент, если вот ну, люди наши, которые нас смотрят, захотели бы создать себе некую онлайновую штуку, какую-то, где с распределенным количеством людей, им тоже надо было об этом, наверное, подумать о внутренней мотивации человек, который уже там является работником. Но мотивация на самом деле мотивация нужна для того, чтобы человек делал то, что ты от него ждешь, и не делал того, чего ты от него не ждешь. Вот это вот вот у нас там мотивация по Сформированные модели поведения. Да, да, да, да, да. И вот когда у него есть денежное подкрепление, то все совсем хорошо. Вот у нас там ключевая мотивация для преподавателей это время жизни пары учитель-ученик. Вот если у тебя с этим учеником ты прошел больше чем x уроков, а потом там больше, чем y уроков. У тебя вот на точке x и y зарплата от этого ученика увеличивается. Это, это положительное подкрепление как раз той самой клиентоориентированности. Ты правильно понимаешь, понимаю, зачем ты это делаешь. Правильно понимаешь, что здесь вступает ценность номер два, математика. Ведь да. когда мы, ну, если мы все математи математически рассчитываем, то мы понимаем стоимость удержания и все привлечения понятно. лида. Все Через какое-то время эта стоимость там возвращается, инвестиционная вернее инвестиционная стоимость, а покупаемость происходит, потом операционная, все. Этот уже начал приносить нам запланированную нам долю прибыли ученик. Но ну, у нас И... на самом деле бизнес-модель построена так, что первый платеж весь маркетинг окупает. Мы, мы не не e e-commerce. У, а, у нас все хорошо. У нас, у нас всё хорошо ну, то есть да. я к тому говорю, что вот на каком-то моменте ты уже готов делиться этой прибылью, получаемой от долгого сотрудничества с учеником. Ну, мне важно, чтобы человек доходил до цели. То есть это не, не на бесконечность построено. Но понятно, что там, за пять уроков ты ничего не сделаешь. Угу. Да? Вот, поэтому это там некоторые, ну тоже опять же там тестируемые, но проверяемые. История, сколько там примерно должен делать. А самое главное, что учитель понимает, зачем ему ученика удерживать. Не работать с тем, с кем хочется, да, а работать с каждым. Потому что вот этот каждый ему и будет приносить чуть-чуть больше денег, чуть-чуть больше денег, чуть-чуть больше денег. Слушай, еще, еще вот вопрос возникает интересно. Уч ученик имеет право сменить учителя? Конечно. А учитель ученика? А, нет. О! Интересно круто вот ну то есть если там не было никакого явного конфликта то нет но ну, забывает все пишется да да да когда ты сказал подсмотрели одну фишку ты знаешь мне все время нравится вот я сейчас объясню почему что почему я от этого кайфую потому что за одной этой фразы стоит целый процесс это значит что должен быть кто-то кто отсматривает должен быть кто-то кто анализирует это целое дело потому что знаешь иногда от менеджеров слышишь такое «Да вот, давайте это сделаем а ты понимаешь уже, своей, там, какой пласт огромной работы предстоит чтобы это сделать супер все с этими там двумя с половиной тысячами мы так их в стороночку отодвинули и, там, нормально. Тысяча, которые живут с тобой здесь, вот все вот рядом, вот в зоне доступа их можно пощупать. Как ты их сделал своими вот или вы там их сделали своими амбассадорами людьми, которые действительно принимают то, о чем вы говорите вот этот вот результат. Ведь они же являются проводниками для этих двух с половиной тысяч вот, людей. Что, какой вот, уникальный вирус ты запустил? Это не вирус, это все то же самое. То есть ты транслируешь все время одно и то же. Я еще вот, когда в Яндексе работал, я там понял одну вещь, что как ты относишься к сотрудникам, так ты относишься к клиентам. Угу. Вот не бывает по-другому. И клиентоориентированность начинается с того, как ты, как ты уважительно относишься к сотрудникам. И для меня это было таким некоторым прозрением, что вот, э, люди будут работать и относиться к, к твоим клиентам так, как ты относишься к, к ним. Mm -hmm. вот. И, соответственно, вот, ну, то есть, главное вот это. И, а, и отсюда ты начинаешь опять же вот, об, объяснять. Во-первых, ну, есть, во есть, э, то, есть на, то, что мы умеем работать удаленно, да, э, нам позволяет выбирать э, лучших среди лучших. Вот эта вот тысяча твоих людей, это тоже распределенная команда? Конечно, конечно. Сколько вот. из них живых вот здесь сидит там? Ну, ну, в Москве В Москве, наверное, около сотни. А, а 900, грубо говоря, они да, там да, везде, да? Да, да. Как ты… Вот, ну ладно, с учителями, с учителями с этими понятно, они там заняты, а эти должны же на тебя работать. Как ты их вот видишь, что они работают на тебя? Очень сильно зависит от типа работы. Если это там, линейные менеджеры, то у них, то есть у нас нигде не стоит никакого софта, никаких камер, ничего вот этого не стоит. То есть есть четкие, понятные метрики, которые заложены в работу. Ну там самый простой пример, понятно, это, конечно, коу центр, да? там, вот, там сразу там, любая виртуальная тест она тебе все пишет, сколько, чего, когда там было и так далее. И это тоже распределенные люди, да, он включил, очнулся, ребенка посадил, грубо говоря. Да, да поработал, Да, да, да. да, да. Вот. Там, там, главное, смысле, там важно настроить не только вот то, что мы видим, результаты их деятельности, но и ритм. Uh -huh. Это вот, ну, ключевой момент, да, то есть нельзя, нельзя сделать там, всю работу за час, а потом там, остальные часы не, не делать, потому что это, очевидно сразу там. Но через это тоже у, надо пройти человек. У, у, у, у да? не, это сразу, ну, сейчас это сразу уже просто вкладывается. Uh -huh. Вот. А второе там в, в удаленке все таки ну, почему финансовая денежная мотивация она всё-таки главная да, у человека. Вот. И, но денежная мотивация это не только там кровеносная система, которая там снабжает всех ресурсами это еще нервная система то есть если процессы выстроены так что следующий кто принял у тебя твой кусочек работы либо принял у тебя его либо не принял а да? имеет право не принять ну естественно, ну как всегда, ну, и ну там да, да. стандартное конвейерное производство. не сервис лейбера Гриман, да, это да, есть... да, да, да, да, да, да, да, да, вот. да. и как только что-то идет не так, то сразу в этом месте возникает конфликт угу. и система начинает сигнализировать, да, там условно говоря, ну там, например, там лидогенерация не каких-нибудь фиговых лидов, да, там, которые не конвертируются. Те, кто конвертируется, начинают орать: "Слушайте, ребята, вы там гоните фигню, гнёл, а сейчас зарплата уйдет в ноль, потому что мы ничего не можем сконвертировать. И тебе не надо туда". Контролировать, потому что люди сами тебе это начинают контролировать. То есть, вот правильно стыкируя такие вещи, ставя мотивацию вот в точках принятия решения. А самый, а вторая история про то, что все, кто работает в линейке, завязаны на конечный показатель. То есть, если там маркетинг ответственный за лиды, а там уже продажи за конверсию, в этот, то у маркетинга зарплата зависит от конечного результата. Угу. Потому что они через... сразу начинают смотреть, что же там происходит дальше-то с их ага, лидами. То есть, не, не конкретно узкое то, что в их нише, а Через шаг. То вот тот, кто является для их результатов продукта. Те, кто работают над retеншеном, они смотрят сразу на всю цепочку и смотрят, а как у нас там лайфтайм увеличился. Uh -huh. там, ребята, которые занимаются научно-сильской которые что-то придумывают, они тоже смотрят, там, как, как это потом воплотилось. Там ребята, которые занимаются разработкой IT-продукта, они точно так же метриками смотрят на то, где, собственно говоря, там в юнит экономики что-то улучшилось или там ухудшилось, потому что они что-то сделали. То есть, вот, это опять же там, история про математику, про правильную сквозную анализ политику, всех вот этих вот процессов, и про точно выстроенная система мотивации, которая позволяет тебе не там все время куда-то смотреть и ставить там надсмотрщиков, потом надсмотрщиков, надсмотрщиков, uh -huh, надо, uh -huh. то есть вот, короче, вот эту пирамиду не строить, вот, а строить простую линейную структуру, где каждый понимает, что надо делать. Казалось бы, звучит все очень невероятно привлекательно, да. И просто. Но, и да. просто, да. Главное, опять же, все делать. Я спрошу тебя чуть про другое. Смотри, ну, каждый по себе, наверное, вот этот человек, работающий на удаленке, профи, наверное, да, ну будем дабы. И вот каждый там он, профи, он, профи, он, профи, он, профи. Что является маслом? Или, знаешь, средой, которая обтягивает. И вот он, механизм, заработал, все вместе они. Как И это вот щекает? То, что мы делаем. Ну, есть, вот то, что мы мы э, все время транслируем ребятам вот эту самую нашу мечту. Что мы делаем не просто там э, кирпичи, да, а мы возводим храм. То есть э, мы делаем э, супер инновационный продукт в области образования. Мы очень хотим, чтобы... вот Вы помните, почему вы там ненавидели свою школу или вузы, почему вам там было плохо? Вот эти вещи. Мы хотим от них избавиться. Мы хотим вот это, хотим вот это и вы это делаете вот для этого. То есть они все время... Они могут спорить, так лучше делать или так лучше делать, но они не спорят делать или не делать. Угу. Вот. А, и, и, а вторая история, которая есть, мы очень часто, ну почти везде, стараемся делать конкурирующие подразделения. То есть, вот вы отвечаете за это, и вот те ребята отвечают за это. Да, вы будете бодаться, но зато мы посмотрим, кто из вас лучше. А что потом? А, а потом смотрим, кто лучше. И? Ну, и, и молодцы. А, или... и все равно продолжают работать. Но, есть, а те, а те, вы, в самолете, а те такие, а чёрт, мы сейчас тоже так сделаем, а, а, а тогда мы ещё улучшим, то есть, они, то есть, начинается такое соревнование, там, кто, кто вырастет больше метрику, эти э, или Экономически это оправдано? Да, потому что у тебя тогда вот эта история про изменения не транслируется сверху. Ребята, а теперь придумайте изменения. А они внутри. Они в процессе да, да, да, да. Нет, слушай, я же профи. Слушай, а какого черта у тех там, конверсия 3, а у меня 2,8. Так сейчас я сделаю 3.2. И вот, и, блин, я сейчас буду думать, как это сделать. И все. И вот она начинается. Вот эта история: а почему тут, а почему тут? Вот. И люди сами начинают э, генерировать эти идеи. То есть, на самом деле, ключевой момент у, у, для мотивации сотрудников это убирать демотиваторы. Mm -hmm. Вот главная мысль убирайте демотиваторы. То, что уменьшает мотивацию. Mm -hmm. Не надо все время насовывать новые морковки. То есть, есть какой-то там санитарный минимум, конечно, да. Ну, то есть, там с разработчиками, особенно те, которые в офисе, но ты никуда не денешься. Все видели офисы Яндекс, там, Гугла. Может быть, там катка не будет, но уж морковку нарезанную положи, пожалуйста. Ну, то есть это какой-то такой вот кофе-кофер. Да, да, да. Но дальше упражняться, а теперь давайте мы придумаем им еще 100-500 других или год. Очень быстро это перестает быть ценностью но главное что ты вот то есть люди уходят тогда когда ты перестаешь их уважать а вот это и есть главный демотиватор то есть вот уважай людей слушай их разговаривай с ними объясняем и, вот, и и тогда они воспринимают даже конкуренцию иногда как зло а чё это они мы же это всегда делали да ну, теперь будут делать и вы, и они. А что, а как мы разделимся? Ну, как мы разделитесь. Ну, посмотри, давайте посмотрим, кто и лучше. И все. И вот эта злость, она канализируется сразу. Ну, сейчас мы их задаем. Ну, отлично, все, побежали работать. Супер. Ты знаешь, я вот, мне выскочила с головой фамилия. Председатель правления компании Cisco, но известный человек такой, он один из первых, по-моему, его их, и председатель правления или собственников был, он говорит, знаешь, моя самая главная задача – устранять препятствия. То есть, как ты сказал, только устранять демотиваторы а, относительно. Окей, скажи мне, пожалуйста, буквально несколько слов о том, что если ты учишь преподавателя, что происходит с работниками, какой у них постоянный происходит, в... то есть, что компания инвестирует в них, прежде чем от них что-то получить? А... На самом деле, мы, пока мы находимся в стадии бурного роста, и пока мы действительно там творим, ну, некоторую магию вот такую продуктовую, то ключевое, что мы им даем мы даем возможность вот для этой самой там твоей самореализации. Ключ это все-таки ты IT-компания, а, да? И, да, наверное, конечно. огромная роль вот этих IT-разработчиков, ребят, которые это... мыслят современными новыми технологиями, там, цифры, там, а не Ты знаете. вообще ничего не сделаешь на таком масштабе, если у тебя нет IT. Как их... Как их? Тут, сейчас, вот, у меня есть такой пример. Там 200 лет назад, когда человечество научилось сталь делать, появилась профессия инженер, угу. вот просто был инженер, вот такой уважаемый человек, его показывали в фильмах, вот такой вот ходил, ходит такой инженер. А потом, да, спустя какое-то время, профессия исчезла, инженер исчезла, появился инженер кто-то, инженер-строитель, инженер-автомобиль, инженер-железнодорожник. Инженер -инженер. Приклеилась к чему-то. Да, и инженерия стала сутью этой отрасли, угу. ну то есть без инженерии нет ни сельского хозяина, ну, вообще ничего нету. То есть не вот, вот мы сейчас сидим там в студии, ее бы не было без инженерии. А да? вот. IT сейчас становится такой же сутью любой отрасли. Вот это вот ключевой момент. В том числе и менеджмент. То есть это не нашалпка какая-то, это просто ее вот каркас, на этом она и строится. Вот для этого нужно IT. Вот оно нужно вот здесь. Кто это? Молодежь, это более взрослые люди, это выпускники. А какая разница? В смысле, это это лучшие люди, которые могут сделать что-то, потому что там же все все же дробиться, да? то есть сколько лет дизайнеру, который рисует там морду мобильного приложения, да, какая разница. Ну, главное, что он рисует лучше, чем все остальные. Вот и все. А под какой пальмой он сидит? Вообще вот все равно, где он находится в этот момент, он и просто лучший специалист, который вот подходит вот под это дело. А как тебе удается привлекать лучших вот этих IT людей? Ой, с трудом, как и всем. Ну, то есть, э, поскольку, как я уже сказал, IT становится инфраструктурной частью любой отрасли, то сейчас все отрасли начинают там осознавать и потихоньку этих специалистов к себе забирать. И, соответственно, это становится действительно, ну, то есть, это дальше там такая история про HR-бренд, про то, что ты там лучше идут к лучшим, ты значит, одного лучшего нашел, и мы пришли трое лучших. К этим четырем пришло еще все остальное, и так вот потихоньку-потихоньку ты выстраиваешь компанию, из таких вот крутых специалистов. Слушай, но ну если получается, что IT – это кровеносная система всего в ближайшем будущем, то, по идее, самая популярная и самая главная профессия будущего – это связанное что-то, что связанное плюс IT, да? Ну, наверное, да. Опять же, там, и, и в гуманитарных отраслях, как мы видим, все то же самое. То есть в, там, в творчестве IT стало очень много. Без IT уже очень трудно, да, там, потому что то есть, чтобы, если это не самореализация, да, а бизнес там, творчество. Ну, то есть, вот там снятие фильмов это очень много математики, аналитики, ай-трекинга, куча всяких вещей. Там, в конце концов, на, на, научиться у зрителей сразу снимать какую-нибудь удаленную томограмму, чтобы понимать, на что они реагируют, на этом там Еще более более сильные вещи. Ну, ну, очевидно, что там конкуренция к этому ведет. Вот. А, да, и кстати, вот еще одна штука про обучение сотрудников. Мы все время их стимулируем, учим, мотивируем ходить к другим лучшим, обмениваться опытом. Uh -huh. То есть просто там, каждый начальник отдела, мы говорим, слушай, составь список там, 10 лучших людей в твоей отрасли. Под те задачи, которые ты сейчас решаешь, не вообще, а вот под те задачи. Вот давай иди к ним и спрашивай. Из любых компаний. Да, да, да. Конечно. Просто познакомиться да, там. Ну, неважно, так. кто что... Кто... Ты их учишь на творкнингу. Я, я учу их э, э, на халяву использовать с крутых чу чуваков. Угу. Ну, если это такая относительная халява, потому что любое там... Э, Взаимодействие, да, оно взаимно. Да, да, да, оно, вза, оно взаимно. Ну, то есть вот если там кто там лучше всего умеет там делать э, что-то, да, там вот, э, опять же, там, ну, там, мобильные приложения там, под Android, э, там, делать э, там какой-нибудь там не знаю, заставку, да? Вот, вот кто лучше всего? Вот, вот, эти там, вот эти, вот эти, вот эти. Окей, значит, вот давай иди к ним, там. Вот у тебя номер один, два, три. Если не может, там, мы сами найдем. сейчас уже там с нами легко разговаривать, там по первости было там тяжело. А там, кто там, после... но, но, но name, да. no. там, у тебя? No name, да. А сейчас как-то там будет. Ну классный офис, я был и я был поражен вот этой открытостью. Я пришел сразу, генеральный директор дает интервью какому-то каналу, я разговаривал с людьми, я говорю, слушайте, а вот как бы познакомиться с тобой, ты пришел, поздоровался, то есть все очень открыто, все очень динамично. Вот если бы там тогда ты не вышел, может быть, и сегодня бы этой передачи бы не случилось. Вот, а смотри, как оно все вот, Да. Э... Ну, там э, вот э, Грефа там все время ругают за то, что он там всякие вот эти вот слова Джайл говорит. Но ведь он, блин, э, очень мудрые вещи, что основная конкуренция сейчас идет, это конкуренция модели управления. Вот, вот это самое главное. То есть время, за которое у тебя от идеи до э, витрины товар доходит, услуга, товар. Вот это самое главное. И вот поэтому, если ты не будешь открытым, если ты не будешь очень динамичным, то ты будешь на обочине. Угу. Факт. Скажи мне, пожалуйста, о чем ты мечтаешь? Я мечтаю о том, чтобы в вся школьная, вузовская, поствузовская система образования была такой, чтобы человека учила тому, что он может сегодня научился, сегодня применить. Второе, чтобы эта система учила его тем самым изменениям в жизни, вот, э, чтобы эти знания были вот, свежими, актуальными, применимыми, и это был бы твой непрерывный процесс. То есть вот как у нас там сейчас все больше и больше систем рекомендательных в жизни существует, там все учатся тебе посоветовать, какой тебе там лучше купить одежду, mm -hmm. какое кино mm -hmm. тебе больше подойдет. Вот в образовании должна случиться та же самая штука. Тебе кто-то должен сказать: слушай, в твоей отрасли намечается кризис. Тебе бы вот сейчас вот это вот это и тогда или там все, кто уже вместе с тобой кончил институт, они уже вон там вон там, а ты тут еще вот тут Тебя ну, тебе надо давай, дотянуться. Давай. Или в школе, ты вот это учишься не потому, что да господи, но ну это же все, ну кошмар, да? То есть там это фрагментация кошмар. Там, не знаю, Грецию проходит по географии, по истории, по литературе. В абсолютно разных классах это никак не связано. Там какой-нибудь фотосинтез проходит в ботанике и в химии там, спустя 5 лет. Ну, короче, вот эта вся совершенно не, не, не связанная история. И ровно поэтому у нас сначала асфальт кладут, а потом. Опрыски знаний. А, а, а, потом, да, а потом трубы кладут. Вот, а ровно по этой причине, что никто, в смысле, вот этой системности нету. И образование оно на самом деле должно учить это системному взгляду на жизнь и помогать тебе все время самосовершенствоваться. Неважно, это все не обязательно карьера. Ты можешь самосовершенствоваться. В том, что том, как лучше воспитывать детей и как вкуснее готовить там свои любимые блюдо. Это не совершенно это про все. Что будет делать с компьютером, который будет помогать нам это делать? Вот этим. про суперкомпьютер я не верю. Ну, в смысле, нет, верто. Я верю, что мы сделаем искусственный интеллект, я не верю, что мы ему будем нужны. Нет, нет, я имею в виду, что вот, который мечет а где это, ты Это, где твои, а это в... данные. Это, это, это просто дата, да? это, это, это, это самые большие данные, которые вокруг тебя, да. Прекрасно, спасибо тебе огромное. Я спасибо вот вам. вчера перед сном посмотрел фильм и выскочил из головы там о том, что отец вдруг в определенный момент понимает, что он неудачник. Он с сыном поехал поступать в колледж, я потом напишу в комментариях к нашему пусту. И вот он начинает размышлять и показывает, знаешь, вот ты сейчас как раз ты мне наткнул эту мысль, что где его выпускники, где он сам. А потом я читал анонс, я не досмотрел, но там происходит трансформация, у них с отцом очень близкие отношения, я сегодня досмотрю. И отец, видимо, находит для себя те ответы, которые его мучили. И то, что ты сейчас сказал, это, наверное, вот этот инструмент, чтобы люди уже понимали не потом, когда то когда в кризисе среднего возраста или что-то, что, что с жизнью что-то не так. А вот если система обучения действительно она будет как твой партнер, помогает тебе выбирать лучший трек для тебя, там тестируя разные. Это в лучшем случае, там в самом идеальном формате профориентации или что-то еще, она действительно сделает мир лучше. И огромное тебе спасибо за то, что ты своей мечтой делаешь наш мир лучше. Спасибо вам и доброго начала года. Друзья, сегодня был Александр Лариновский, управляющий партнер компании Skyeng. Давайте вместе что-нибудь сделаем так, чтобы в, нам, в рамках нашей досягаемости, чтобы мир стал лучше. И помните, что э, всегда важно передавать миссию и цель, для чего вы, собственно, делаете этот свой бизнес. Задайте вопрос себе, а потом старайтесь относиться уважительно к подчиненным, чтобы ваши подчиненные, видя ваши отношения, точно так же относились к клиентам. Пока.